Главная проблема сегодняшней Европы и Соединенных Штатов – это то, что есть Россия. Ну ладно, учли. То есть Европа уже что-то между арабской, турецкой, афганской. Вы понимаете, что если мы будем брать завтра Париж в конном гусарском строю, то мы же его будем брать у арабов. И выйдя из подвала в Парижане, они спросят, можно ли уже спокойно ходить по улицам, господа казарицы. Вы понимаете, что если займется что-нибудь с Виной и Берлином, как было не один раз, так опять у турок придется отбирать, и немцы будут счастливы. Будь Больше счастливы. пока это еще не грозит. Вы такой... Правильный националистический и очень серьезный российский, судя по вот паспорту, который показали, сказали, что вот этим на Украине мы бы забрали, но мы им не хотим давать эти наши паспорта. Вот с Хмельницким тоже так начиналось. Не